Да, Хороший. Хороший. Где хороший? Мельница хорошая. Кого? Мельница. Так, слушай, глава есть. Ну вот и все, и мы ждем его. Главу? Главу ждем, Света. Слушай, иди сюда. А. Выключи. Это, я не похачка. А что? Высший сорт э, желтея первый белее. Почему? Ну в мешках А это не видно. Не, ну это как не... это не видно? Так высший должен быть желтый. Неужели? Да. Никакой высший всегда должен желтый. Так, давай, давай, давай, быстрее, быстрее. Вентак, тут ген. So I woke this on the Акиму нашего района, директорам совхоза ИСКР, Олегу Дьяковичу, э, Степ... Александру Степановичу, э, которые в нас поверили, помогли нам, выделили в прошлом году, как тяжело не было, э, зерно, элеватор 75-го разъезда нам зерно выделил, совхозники Кульский, все, все в нас поверили, что мы можем что-то сделать, создать, направить для нужного, для района, для всех нас дело Построить вот эти мельницы. И большое вам спасибо. И вот результат нашего труда, наш мельзавод готов к эксплуатации. Оборудование это украинское. Это лучшее оборудование в Европе. Хотя все говорят там немецкое, бельгийское. Это все туфта. Лучше нашего ничего нету. Все вы знаете, кустанайская мука самая лучшая, шесть женщин говорят, да? Она на отечественном оборудовании делается. А эти мельницы лучше муку выпускают, чем кустанайская. Оно просто, доступно и с запасными частями, и со всеми обслуживаниями, и все. Два человека обслуживают эти две мельницы. Значит, технология такая наша, с улицы засыпается зерно, очищенное зерно, кожуру все это разбивает, и пылью все это... Здесь транспортировка всех продуктов на мельнице за счет воздуха. И воздухом эта пыль, грязь вся выдувается. После этого свачивается водой пшеница и ложится там в зеленые от, отлежные бункеры, где на 6-8 часов лежит, набухает кожура, и после этого жесткая, мягкая обойка легко начинают машины очищать кожуру. За счет этого увеличивается качество муки. В отрубе вы видели, в отрубе, вот сейчас кто смотрел, вообще нет, у него воздух бросаешь, никакой примеси муки нет. Чистая кожура снимается, и после этого идет на размольное оборудование. Здесь 6, на каждой мельнице 6 станков находится, и из них 4 дранные системы, которые очищают, разбивают землю, и две мельницы, 2, 2 станка размалывают, мука первого и высшего сорта. После этого а вот через эти бункеры насыпаются мешки, вот стоят зашивочные машины, прошиваются, шиваются этикетки и по транспортеру на склад готовой продукции. Вы Значит, хорошо? Мы хотим, чтобы вы были нашими клиентами, заказчиками, чтобы вы ели только муку от наших мельниц. Вот. Бесу... Значит, все, кто сюда пришли, надо ну, вас нет, послушать, нет, ваши нет. замечания, ваши предложения, ваши пожелания. Елена Тухачевна, а весу нет? Не есть веса, вот, пожалуйста. Потому... Вот, вот, вот, ну, да. а да. да. Прямо тут же, набирать да, да. 50 килограмм. Ой, Александр Николаевич, а где наши ребята? Андрей, 50 килограмм набирать, Вручную, наверное, ее и ее здесь что интересно, не пыли нет вообще. Вообще пыли нету, здесь это вот это... так же чисто всегда, потому что воздух все высасывает, он не дает пыли. Здесь нет таких машин, которые пыль, потому что воздух высасывает все на улицу, убирает, и вот такая чистота всегда. как А это машины делят, вот с той стороны два, два помойных, а вот за счет расела, который этот, э, этот Валера, Все. иди включи машину. Вот это внизу находится машина. Там стоят много сит, и она с одного сита просеивается в другое. И так, стоит. Смотри, как yeah. yeah. yeah. Я должен честно сказать, Леонид Вахович ко мне подошел, показал бумагу, но я же новый человек в районе, я еще так с сомнением смотрю, будет он заниматься, или не будет, но вроде бы таким районом мы все дали добро, и вот он этим делом начал заниматься, и сейчас мы сюда едем, вроде бы, только недавно вот эту бумажку показывал, проект, он мне по бумаге рассказывал, вот мы сейчас все являемся свидетелями этого факта. Жизнь не жизнь, сейчас... Рыночные отношения. Каждый должен своим делом заниматься. Я сейчас вот своим братьям казахам говорю. Знаете, Леонид Вахарович занимается очень большим делом. Хлеб – это святое. Хлеб – это основа жизни. Без хлеба никак не обойтись. И тот человек, который начал свой бизнес заниматься хлебом, вот, у него есть пекарня, только хлеб. И теперь, чтобы он не отходил никого независим, сделать на своей фирме мельницу, это очень большое дело. Я думаю, это одна из самых больших дел будет. Поэтому от имени администрации, от всех ваших, я желаю Леониду Михайловичу крепкого здоровья, процветания этой фирме, успехов. Это самое хорошее дело. И я думаю, эта мельница вместе с этими руководителями, которые здесь району будет помогать, для того, чтобы население это самым настоящим мукой, хлебом. А зерно в наших краях будет всегда. И самое лучшее качество зерна у нас, и соответственно самый лучший мука и самый лучший хлеб будет в Октябрьском районе. Успехов вам! Спасибо. Ахсанов, один дельнич пришел, сосед мой. Но, товарищи, конечно, в Октябрьском районе давно уже 36 лет. Но, конечно, я знаю давно. Это очень хорошее дело. Магазин есть только хлеб. мельницы есть, заправка есть. Все, хозяйство, по-моему, начало носить в, в Это начато дело хорошее. И даже можно даже продолжить взять офис товар Сашаева. И видите как, теперь район будет с мукой, с хлебом. Вот начальник, понимаете, Леонид Терезов Аким э, э, э, сказал, действительно теперь мы будем, как говорится, сытым хлебом, раз хлеб – это э, наше богатство. Желаю, э, Леонид Михайлович, крепкого здоровья, семейного счастья и долголетия. Спасибо. Сергей Павлович, нас в промышленности мы старый друг. занимаясь промышленностью Значит, дорогие товарищи, сегодня большое событие в истории нашего района. Значит, э, по э, мелким переработкам, по э, э, сиркоспродукции сегодня это 1-е предприятие. Я имею в виду колбасницы, хостродельские, значит, мельницы, крупорушки, и все остальные дела. Значит, эта мельница будет э, сегодня обеспечивать наш район производительностью 20 тонн в сутки, вот, работать будет там две смены, как они, значит, решат, вот, мука, Пока на пробу была взята высокого качества. Хочется, значит, сегодня вот в присутствии всего коллектива района вас поздравить с рождением еще одного пункта переработки. Сегодня вот я еще хочу сказать, что у нас вот Максим Федорович из России приехал. Вот он Хорошо. тоже присутствует при нас, вы все его прекрасно знаете. Ну что, хочется сказать, что благодаря предприимчивости, находчивости этого коллектива и во главе этого коллектива всем известного, значит, Лень Бахаевича, сегодня мы присутствуем на этом большом событии. Давайте пожелаем этому коллективу больших успехов в труде, здоровья и всего-всего самого наилучшего. Я вот, это всегда мечтал и так сказать, боролся и работал когда все время о том, чтобы было в хозяйство, полное так сказать, цикл приработки, Чтобы было все то, что производится, максимальная отдача от производимой продукции получали производить. Поэтому я сегодня не случайно воздействию, когда посмотрел, говорю, теперь надо, Леонид Пахаевич, вам добиваться того, чтобы вам дали выделить землю, где-то площадью на первых порах один совхоз. Вот, и полностью ее брать. Брать, и чтобы там была понимаете, переработка, то не только зерна, а переработка животноводской продукции. Только так сейчас можно выжить. То, что сейчас делается э, и в области, и вообще так сказать, в зерновых хозяйствах, там контракт берет, там алиби берут, это, конечно, не дело. Это просто-напросто сливки снимается с, с производства, а ничего нет. Правильно? Я отрываюсь по Начатое дело. А противная мысль бьет ключом, надо сказать, бьет с опережением. Я очень радуется за это самое. Потому что то дело, как будто бы, ну, может, кто то сказали, что вот он, выгоду ищет, эта выгода не для тебя, лично для всего района. И для тебя, конечно, для предприятия вашего понимаете, но и для всего района. Будет переработка, значит, не надо будет дети где-то искать. И будет мука не один производитель ничего есть конкуренция, значит, будет борьба за качество, а это главное, вот ладно. поэтому я, значит, вот пользуюсь присутствием здесь, действительно, руководства района, значит, мое пожелание такое, вот если, значит, это самое, а твое по пожелание, значит, добиваться того, чтобы у тебя было тысяч, понимаете, хотя бы 30 гектар земли, понимаете, Спасибо. хорошей земли, вот и все такое. Добиваться того, чтобы, понимаете, соски, емкости, емать, это хорошая подработка для на нас, все. И, то есть, ведь у тебя уже, забери, мы это совет. и сделай там это самое, дело. В общем, успехов вам всем и крепкого здоровья. Так, наш ветеран Сергей Егорович, ветеран нашего района, специально пришел. Я могу, Он молодой кастырь, так могу Я пожелаю успеха По... и поддерживать новые высказывания. Все. <связь> Васильевна пришла. Ну что, товарищи, вот мы не первый раз радуемся в дома, что-то мы вкусненькое еще с вашей муки сделаем. Вот, а всему коллективу хребкого здоровья, счастья. Вот. И дерзайте, дерзайте, еще дерзайте. Посеждай, похоже, всего Дальше, наша организация началась как строительная, но хотя жизнь заставила строительство, закончилась. Потом Константин Иванович, как ветеран строительства, фронтовику, нам пришел специально нас поздравить. Я задерживать никого не буду, товарищи. Скажу два слова. Вот поддерживаю... Мысле Максима Федоровича и присоединяюсь к нему к этому. И желаю вам здоровья, дальше развиваться и давать качественную продукцию. Все. Виктор Григорьевич, сам Ахима района по экономике. Ну что, я, в принципе, уже, конечно, как и многие здесь, присутствую уже на второй презентации. Первая презентация, я думаю, была удачная и счастливая. Это не будет никто отрицать. Вторая презентация, это, я считаю, еще на более важная, потому что она связана с хлебом, с мукой, с, как говорится, желудком нашим насущным. Ну, здесь много хорошего сказали и, в принципе, добавить ничего, нечего. Но хотел бы я сказать, что у Ленид Вахаевича коллектива руки есть, мысли вперед глядящие есть. И, как говорится, что в этом коллективе деньги были. Крутится. Есть результат. Значит, тут товарищи говорили, он поставил заправку. доках хлеб. Теперь мельницу. До этого работал у него, значит, строительством занимался. Ему такое подавают, идеи. Он и сам богат на идеи. Я думаю, вот идея Максима Федоровича, он у него уже в проекте есть, он занимается. На следующий год, наверное, он будет и производить хлеб. Я думаю, что Лен, у тебя дела и дальше шли хорошо. Действительно, чтобы у тебя образовалось наше сельскохозяйственное мощное предприятие со своей переработкой, со своим производством. Ну, успехов твоему коллективу. Ну, и чтобы мы сотрудничали, как и до сих пор. Давай будем сотрудничать. Вот за это. сюрприз. В общем, я что хочу сказать. У нас вот мы тут стоим, женщины говорим, все в районе рушится, а лень строить. Давайте, чтобы дальше так было. Вот и все, что я хочу сказать. <плодисменты> ну, старый шеф, все мы здесь долго жители, первооткрыватели этого района, строили этот район. Но э, в трудное время, вот, начиная с 1985 -го года, Переход всей страны, всех стран э, содружества на новые условия труда, на рыночные отношения заставляет, конечно, задумываться над тем, как лучше нам делать, чтобы э, и функционировали сельскохозяйственные предприятия нормально и лучше обеспечивать людей. Вот как раз этим с самого начала и занимается... Сначала фирма «Монолит», сначала, конечно, строительством Лени Твахаевич очень хорошо взялся, ну а затем видит, что надо и бытовыми вопросами заниматься, социальными. И очень правильно, что сейчас кто сперва магазин организовал специально для того, чтобы улучшить снабжение людей, потом только хлеб, а сейчас и мельницу для того, чтобы обеспечивать хлебом. Что хочется сказать, Леонид Вакавич, не забывайте наших пенсионеров, наших ветеранов. Их немало, немного в районе. Где-то 3600 человек. Если люди будут к вам обращаться, они будут к вам обращаться. Вот будете оказывать за помощь, особенности хлебом Э этой категории людей. Мы э от имени ветеранов желаем вам крепкого здоровья, вашей семье, вашему коллективу, счастья и дерза, так как вот Максим Петрович порекомендовал, что производство пользователя. Все дело деньги в банках, поэтому управляющие сберегательные банка, которые наши деньги будут ходить. Адина Васильевна пришла к нам в гости. Мне очень приятно, что у вас действительно все развивается. Действительно, как девчонки говорят, свет бы еще, Казина Васильевна говорит, энергию бы, да, угля бы еще добывали. Ну а для меня, конечно, чтобы еще открыли нашим нашем банке. Всего хорошего. В успеха успехов вам. начальник налоговой инспекции, Вер Николаевич. Да, да, да. Но она же не будет налогов. Нет, конечно. Да. Зеленая улица Будем, будем. Ленин, скажешь, ну, вам уже все сказали, добрых слов много сказали. Я единственное, что хочу сказать, большому кораблю большое плавание. Желаю от всего сердца, Добой, чтобы вы на мель не сели, на подводные камни, на какие-то рипы, чтобы вы постоянно держали нос по ветру и... Будете работать, конечно, Будут налоги поступать. Всего самого доброго. Так, наш, я всегда в посельском на вопросе советую с Григорием Ивановичем. Я, мы хотим землю взять, и вот мы консультируем. Он, он уже думает. Он, между прочим, правильно говорит, уже такие удочки забрасывались и уже разговор. Ну что ли они похож, сам делать, большое дело вы делаете для района. Я думаю, здесь все товарищи, друзья ваши, те слова, которые говорили, говорили о чистой души. Вы знаете, мне тоже о чистой души хотелось бы сказать. Ну, удачи вам, всего хорошего. Дай Бог, чтобы все начинания, конечно, прорастали в лучшие. Ну, и в самом деле, для того, чтобы чувствовать себя полностью уже, как говорят, независимыми ни от кого, надо замкнуть всех. Замкнуть всех. Его замкнуть сам можно делом начало производства, этот производство Азербайджана. Конечно, надо взять определенное количество земли, самим независимым быть, и все тогда, конечно, пойдет, ну как и положено быть. Удачи вам, здоровья вам, ну и всего хорошего вашему коллективу. Спасибо. Так, мой земляк – наш аджарский князь Шаницы. Я завидую вашей энергией, вашим трудом. То, что вы стараетесь то, что вы делаете, да, это для всех нас, это благо, для всех хорошо нам. Трудность всегда была всю жизнь. Сколько он человек живет, сколько он трудов испытывает. Такие люди, как вы, как Максим Федорович, как Сергей Егорович, как, э, Григорий Иванович, многие люди много взяли для района много делают, много делают. Дай Бог вам здоровья, дай Бог удачи вам, дай Бог жизни. До свидания. А, ну что, Владимир Михайлович, начинание наше отличное. Было время, когда-то только по строительству половина материала вас просили, помогали. А сейчас уже, видите как, вот эту медицину упустили. Что мы желаем? Мы желаем. Чтобы эти ваши мельницы, их даже мы постарались, две чтобы это просто отлично, чтобы они работали, работали безотказно, чтобы обеспечить население нашего района, особенно наши ветераны сейчас выступали, сказали, ветеранам, чтобы они не обиделись на вас. Ну, думаю, что у вас на это э, жил как сил, нет, хватит. Дай Бог здоровья, дай Бог. Большого сути, это день Поздравляю. Кто еще хочет нас поздравить? Татьяна, ты специально Конечно. Ну, скажи, Да. Это наш банк обслуживающий. Банк обслуживающий. Конечно, предприимчивости вашей, энергии можно позавидовать когда в феврале месяце вы к нам приходили за кредитом, но не было ресурсов. Не, не смогли мы вам помочь, но вы все равно выбрались. Построили такой мельзавод. Поэтому мы рады за вас, что вы смогли без кредита все-таки обойтись. И от имени соседей, от нашего коллектива, мы желаем вашему коллективу успехов больших, здоровья вам, дерзайте дальше и развивайтесь. Спасибо. наш коллега, предприниматель. Леонид Вахаевич, мы поздравляем вас. И хотим сказать, что это победа частного капитала. Как раз вот в это время. Здоровья вам, сил и дальнейшего благоденствия. Так, спасибо. Всем большое спасибо. Мы все ваши пожелания учтем. Мы будем работать, мы будем стараться, чтобы продукция была. Чтобы нам не стыдно было перед вами, чтобы вы завтра нам не говорили. Вы так много нам пожелали. Большое вам спасибо. А сейчас, пожалуйста, от нас, чтобы наша дорога была счастливой. Девочки, обносите шампанский. Еще есть так? Я буду здоровый. Иди на Где ваша? Я уже? Нет, нет, нет. Быстро, я сделаю. Ну, одно Спасибо. Как это Николай Мопроя за Я уже посмотрела. Пинзекилы. Понравилось? Посмотреть, как еще. Это А, да, да. все Да, все мы зашили все. Две машинки стоят здесь, этикетки, все. Ну давай. Чтобы кто будет халить, знал что кто хвалит, тоже знал. Вот сейчас я всегда тебе, вот так, в своем языке, как-то можешь находить, так сказать, обходить эти, так сказать, эти там, видишь? Вот увы. А куда деваться, Максим Ильич? А куда, да? А куда деваться Василий Ильич? Я, как то действительно, вых есть вых за и на проломнике. Иначе этих чиновников. Ну я тоже смолоси рожки есть. Я как бы Наши чиновники аппарат, не Бесполезно. Бесполезно. Они человека в пыль превратят и все уничтожат. Но не протестят. Ну а что же? так Есть, весь весь весь весь так Нет, Там и мясо, и рыбука, сустава стало. Так, все. А нет? А так 3, ты здесь не хорошо снимаю. споку собаке 3-3 сейчас, если бы мы едем, я бы рада была да? а там да. нет а там да. а у да. нас а у нас а да. у нас да, резюме, запишем. А мы работаем дальше. Главное, меньше. Нет, не меньше. Сбытчик. Никакой. Пока вы не поставили.